заправился вот 44,65 65 сейчас стоило просто интересно почему цена такая астрономическая мужик вот один считал про бензин я тоже решил сейчас вот заправился да, на тысячу есть без 30 копеек под 22 и 3 литра получилось вот здесь есть интересная строчка такая ндс да. 166 рублей там 62 две копейки НДС у нас это налог на добавочную стоимость то есть разница между закупочной ценой и продажной интересно какая цена у нас получается закупочная да? если 20 процентов ндс это 166 рублей там и шесть то тогда сто процентов у нас будет восемьсот тридцать три с копейками 1, да. вот такая вот цена так значит от заплаченных мной девятисот девяносто девяти рублей семидесяти одной копейки если мы отнимем эти 833 и один получим, значит мы 133 61. Да? Это значит, я заплатил за 22 литра получается. Так, то есть литр у нас обойдется по закупке где-то, ну, 6, 6 и там ноль семь шесть рублей, короче. 6 рублей они его закупают и по 44,60 продают. Такая вот да, арифметика. еще говорят сверхприбыль. Так, то есть получается у нас разница 38 восемь. Ну, с половиной рублей это себе накручивает на каждом литре заправка нет почему так подняли вот дистоплива подражал да сейчас дороже всех кстати стоит даже дороже 95 так, то есть какая прибыль у них 38 5 если это так будет процентов то есть если 6 рублей 07 значит они бы еще 6 накинули на него да то получили бы что процентов они продали его по 38 то есть это где-то ну, примерно 600 процентов видеть прибыль до да? 600 процентов ну, и это вопрос почему у нас такой дорогой топливо, да когда за 6 рублей его уже продают причем я так понимаю в эти 6 рублей продажные уже акциз включен он там небольшой по моему рублей 600 или 800 на 1000 литров но тем не менее все равно вот так вот стройте заправки продавайте топливо будете иметь 600 процентов прибыли